Здравствуйте, меня зовут Вячеслав Манацков, а вы на канале Коллегия Адвокатов. Здесь мы рассказываем об изменениях в законодательстве, судебной практике и свое мнение относительно событий и правовой тематики. Прошел уже месяц со дня объявления президентом Российской Федерации нерабочих дней в связи с ограничением распространения нового коронавируса. За это время федеральными, региональными и местными властями приняты ряд ограничительных мер которые затронули, наверное, каждого. Режим повышенной готовности сегодня введен практически во всех субъектах Российской Федерации. Вопреки существующему мнению, право на такое решение регламентировано Федеральным законом о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера. Право главы региона устанавливать соответствующие ограничения регламентировано Федеральным законом о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Подробнее о нормативном обосновании предыдущих видео. Я не медик, поэтому не буду рассуждать о реальности угрозы заболевания и обоснованности принимаемых государством мира. Скажу лишь, что угроза более чем реальная, а без введения ограничений отечественная государственная система вряд ли устоит. каким последствиям это приведет – представьте сами. Не думаю, что даже диванные критики желают каких-то апокалиптических сценариев развития ситуации. В таком случае речь пойдет уже не о нарушении конституционных норм на передвижение, а о возможности исполнения конституционных норм в целом. Необходимость соблюдать так называемую самоизоляцию, невозможность зарабатывать деньги и вести бизнес – все это значительно осложняет нашу жизнь. Как же быть в этой ситуации? Как вариант, многие авторы предлагают требовать от властей объявления чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации. Якобы в этом случае государство будет обязано компенсировать предпринимателям все убытки и предоставить помощь, а граждане, в свою очередь, будут обеспечены регулярными безвозвратными выплатами и освобождены от кредитных обязательств. Во-первых, необходимо отметить, что данные авторы смешивают два совершенно разных правовых режима, а во-вторых, они ошибочно или намеренно вводят зрителей в заблуждение относительно существующих правовых норм. Давайте же разберемся, насколько доводы таких авторов соответствуют законодательству и что повлечет введение режимов ЧП или ЧС в реальности. Понятие чрезвычайное положение вводится Федеральным конституционным законом о чрезвычайном положении и означает вводимый на всем территории Российской Федерации или в ее отдельных местностях особый правовой режим деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, допускающий отдельные ограничения прав и свобод граждан Российской Федерации, а также возложение на них дополнительных обязанностей. Чрезвычайное положение может быть объявлено только президентом Российской Федерации, и такое решение подлежит незамедлительному обнародованию. Совет Федерации в течение 72 часов должен рассмотреть вопрос об утверждении указа президента Российской Федерации. Чрезвычайное положение может быть установлено на территории Российской Федерации на срок до 30 суток, в отдельных местностях на срок до 60 суток. При этом в соответствии с законом в случае чрезвычайного положения силовым ведомствам предоставляются дополнительные полномочия. Создаются органы особого управления территориями и назначаются коменданты территории. В этом случае возможно приостановление полномочий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Возможна реквизиция некоторых видов имущества у организаций и граждан. Допускается ограничение прав и свобод, в том числе некоторых конституционных. Появляется множество дополнительных обязанностей, вплоть до обязанности трудоспособного населения участвовать в неотложных работах и обязанности предоставить свои транспортные средства государству. Таким образом, объявление чрезвычайного положения не только не предусматривает каких-либо видов государственной помощи или компенсации, но предусматривает существенные ограничения прав, ограничение свободы передвижения, введение особого режима въезда и выезда, введение блокпостов и комендантского часа, ограничение на осуществление отдельных видов Финансово-экономической деятельности, включая перемещение товаров, услуг и финансовых средств, вплоть до прекращения оборота наличных денег и банковских услуг. прекращения какой-либо предпринимательской деятельности. Установление особого порядка продажи, приобретения и распределения продовольствия и предметов первой необходимости. Например, не исключена система пайков и продуктовых карточек. Запрещение массовых мероприятий, в том числе забастовок, митингов и пикетов. Ограничение вплоть до запрета на пользование личным автотранспортом. Думаю, что перечисленного уже более чем достаточно, чтобы прекратить требовать введения чрезвычайного положения ну или карантина в его рамках. При этом приведенные ограничения – это далеко не полный перечень прав, которые могут быть ограничены с объявлением чрезвычайного положения. Не стоит забывать, что объявление «Чрезвычайное положение» может явиться поводом для ограничения предоставления гражданам услуг связи, в том числе интернета. Вводимые ограничения будут обусловлены текущей ситуацией, а соответствующие возможности у властей при объявлении ЧП безусловно появятся. Конечно, режим ЧС значительно мягче по сравнению с ЧП, но и он не является панацеей. В соответствии с Федеральным законом о защите населения и территория чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера, чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. В случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации федерального, регионального или муниципального характера, правом объявления соответствующего режима наделены, соответственно, правительства Российской Федерации, региональные и муниципальные органы государственной власти. Срок действия такого режима не ограничен. В случае чрезвычайной ситуации, Правой режим деятельности органов власти не меняется, на граждан не возлагаются дополнительные обязанности. В качестве дополнительной меры государство может использовать имущество организаций в целях выполнения текущих мероприятий. Из приведенной информации понятно, что режим чрезвычайной ситуации также не может быть желанным. На что же ссылаются сторонники ведения таких режимов? Конечно, это нормы статьи 19 Федерального закона о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера, предоставляющие гражданам право на возмещение ущерба и получение компенсации. Казалось бы, нужно требовать скорейшего объявления чрезвычайной ситуации. Но стоит перевести правовые нормы с юридического языка на человеческий, как все становится не так радужно. Оказывается, для возникновения права на гарантии и компенсации необходимо соблюдение ряда условий, о них почему-то умалчивают сторонники объявления чрезвычайных режимов. Допускаю, что некоторые авторы делают это по незнанию, но юристам спекулировать на данной теме как минимум непорядочно. Сторонники такого режима ссылаются на возмещение ущерба, причиненного здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций. Они утверждают, что будут компенсированы убытки полученные вследствие простоя бизнеса и ограничения граждан на передвижение. Однако это не так. В гражданском законодательстве термины убытки и ущерб не идентичны. В соответствии с частью 2 статьи 15 Гражданского кодекса убытки делятся на реальный ущерб, утрата или повреждение имущества, расходы, необходимые для восстановления нарушенного права и третье это упущенная выгода – доходы, которые могли быть получены. Таким образом, в случае объявления чрезвычайной ситуации, граждане и организации приобретут право на компенсацию лишь за реальный ущерб, например, компенсация стоимости имущества реквизированного государственными органами или утраченного в результате принимаемых мер. Расходы, необходимые для восстановления права и упущенная выгода компенсации не подлежат. Не стоит надеяться на компенсацию заработной платы или доходов от нереализованных доходов. Причем порядок получения компенсаций, а также их размер и объем в настоящее время не регламентирован. Неизвестно, будут ли необходимые нормы вообще разработаны. Более того, даже в случае принятия соответствующих нормативных актов не исключено, что компенсации будут пустой формальностью. Например, могут установить месячный абонент в публичную библиотеку для лиц старше 85 лет. Для примера можете обратиться к компенсациям и социальным гарантиям ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. До сих пор нормативная база в отношении таких лиц несовершенна. В судах периодически рассматриваются споры по данным государственным обязательствам. И это при том, что с момента катастрофы прошло уже 34 года, а под действие данных норм попала лишь ограниченная часть населения. В случае же с коронавирусной инфекцией речь идет о всей стране. И, наверное, самый резонансный довод сторонников объявления чрезвычайного режима при объявлении такого режима, по их мнению, действие всех договоров, в том числе кредитных и на поставку жилищно-коммунальных услуг, автоматически прекращается в связи с наступлением форс-мажорных обстоятельств. Якобы можно не платить по кредиту, можно не оплачивать услуги ЖКХ, за все заплатит государство. Это неправда. И если такие вещи говорит юрист, то это явная провокация. Такие утверждения из серии «Взять все и поделить». Тема форс-мажора достаточно объемная и, возможно, будет предметом одного из следующих видео. Если коротко, форс-мажор – это обстоятельство непреодолимой силы, которое препятствует исполнению условий договора. Условия в форс-мажоре содержатся практически в каждом договоре. В законодательстве нет перечня форс-мажорных обстоятельств. Стороны определяют их сами и закрепляют в договоре. При наступлении форс-мажора должник освобождается Лишь от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора. При этом закон не освобождает сторону от исполнения условий договора. Его исполнение не отменяется, а всего лишь откладывается. Форс-мажор не начинает действовать автоматически при объявлении чрезвычайного режима. Одной из сторон договора необходимо уведомить другую о форс-мажоре, предоставить доказательства его наступления и доказать, что между форс-мажором и сложностью в исполнении договора есть прямая причинно-следственная связь. В случае разногласий относительно наступления форс-мажора взаимные претензии разрешаются судом. Таким образом, связывать чрезвычайные режимы и освобождение от обязанностей по договору в связи с форс-мажорными обстоятельствами неправильно. Относительно же указанных платежей населения государства в настоящее время предусмотрены кредитные каникулы на определенных условиях, поставщикам ЖКХ-услуг рекомендовано не начислять штрафные санкции за просрочку платежей. Этим ограничены меры государства по поддержке населения в данной части правоотношений. И совсем не факт, что объявлением чрезвычайных режимов поддержка населения государством будет более широкой. В завершение хочу отметить, не думаю, что дело дойдет до объявления на территории всей страны чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации. Однако вряд ли стоит, не разобравшись в проблеме, подписывать какие-то обращения с введение чрезвычайных режимов или писать гневные комментарии в чатах объективных авторов. Поймите, что вместе с объявлением чрезвычайного режима у властных органов появится значительно больше поводов и полномочий для ограничения граждан в их правах. При этом ни режим ЧП, ни режим ЧС не дадут гражданам, предпринимателям или организациям никаких дополнительных льгот или преимуществ по сравнению с текущей ситуацией. Более того, чрезвычайное положение во многом сходно военному положению. Не думаю, что кому-то законы военного времени будут предпочтительнее обычной жизни, даже с введенными ограничениями. О практической стороне жизни в новых условиях, о том, как избежать привлечения к ответственности за нарушение установленных правил, как вести себя с сотрудниками правоохранительных органов я рассказывал в предыдущих видео. Свое мнение я всегда основываю на существующих правовых нормах, а не на модных разговорах. Это повлекло негативную оценку ряда комментаторов, иногда в недопустимой форме. Не опускаясь до их уровня, скажу лишь, что для оценки моего мнения и моих советов нужно обладать знаниями основ государства и права хотя бы в объеме средней школы. С вами был адвокат Вячеслав Манацков. Берегите себя не болеть. Рассуждения о чрезвычайных режимах оставьте юристам-теоретикам и пусть эта тема существует только в их спорах, иначе можно накликать неприятные последствия в свою реальность. Если у вас есть вопросы или нужна помощь – обращайтесь. Звоните, переходите по ссылкам, задавайте вопросы в чате. Подписывайтесь на канал коллеги адвокатов, а мы ответим на ваши вопросы.